Процессор, метка, чип, что это такое? Я был удивлен, но это действительно крутая штука, которая может быть полезна практически каждому студенту, служащему в крупной компании, блогеру, ты да наверное, молодым ребятам в частности, которые активно сидят в соцсетях и ведут их. Давайте по порядку. Меня зовут Артём и вы смотрите канал Apple Finder. Не забудьте подписаться на канал, включить колокольчик, а также поставить лайк этому видео. Это необычная наклейка с QR-кодом, как это может показаться на первый взгляд. Это целый маленький девайс, оснащенный NFT меткой. Знаю, знаю такой технологии 100 лет в обед, однако NFC визитка в 21 веке это действительно интересная задумка и технология, которая уже совсем скоро может стать настоящим будущим. Раньше приходилось носить с собой множество визиток, где написаны ваши контактные данные, ваша персональная информация и так далее. Проект It's Me предлагает вам всю ту же самую старую добрую визитку, но уже в электронном формате. Стоит это удовольствие недорого, я бы сказал даже доступно. Но мы же сейчас топим с вами за экологию, эко-френдли продукты и все такое. Поэтому такую визитку можно считать отличной инвестицией сбережения природы, в частности деревьев и лесов, из которых и производится бумага под различные нужды. Визитки не исключение. Суть очень проста. Мы заказываем NFC-метку на сайте, предварительно выбрав цвет. Тут их несколько на вкус и цвет, как говорится. В комплект посылки также входит экологическая ручка, футболка и сама метка. Ее можно прикрепить на смартфон. Смартфон или ноутбук, чтобы людям было удобнее ее сканировать и сразу же запомнить ваши контактные данные. После сканирования как через QR-код, так и через NFC на смартфоне у человека сразу же открывается страничка в браузере с вашей визиткой, соцсетями, именем фамилии, контактными данными, краткой информацией в биографии о вас и, конечно же, фотографией. Настраивается визитка через бесплатное приложение очень просто и быстро, ссылка на него есть в описании. К дизайну вопросов нет. Минимализм, все просто, понятно, быстро и удобно. А настраивайте кастомизировать вашу собственную NFC-метку – одно удовольствие. Концепция действительно интересная, по крайней мере такого я раньше точно не встречал. Есть уверенность, что проект будет развиваться дальше и уже в ближайшем будущем мы сможем полностью отказаться от бумажных карточек в пользу подобных чипов и вносить общий вклад в сохранение природы. Ссылка на метку ЦМИ, а также официальный сайт с информацией о продукте находится в описании к этому видео. Настоятельно рекомендую перейти и ознакомиться, может быть полезным. Такие дела.